Я друзей обнимаю душой всеми фибрами. Ну что есть мочи? Я друзей обнимаю судьбой жизнью данной длинней или короче. Я друзей обнимаю своих всех, кто шел и идет в ногу и молюсь за себя и за них, преклоняя колени пред Богом, пусть дорога будет светла. И понятно вещей суть Пусть обходит любая беда И победами выслан путь Не для праздности вековать Богатеть добротой Если нужно, то воевать Презирай страх и покой Силы духа, когда боль Веры факел, когда тьма в славе множить гордыню на ноль Помните, есть и с ума, и тюрьма Я друзей обнимаю своих Всех, кто шел и идет в ногу И молюсь за себя и за них Преклоняя колени пред Богом Я мольбы возношу к небесам Не прося золотые чертоги Дай лишь то, что задумал ты сам Плюс друзей всем, как посох в дороге. Дай лишь то, что задумал ты сам. Плюс друзей всем, как посох в дороге.